Здравствуйте, с вами Октавио37. И сегодня будет, ну, давайте назовем это гайдом, поскольку лично я не очень разбираюсь в жанрах обзоров. Сегодня первый выпуск моей программы ⁇ Танк на донате ⁇ Я буду выбирать лучшие танки, которые можно купить за рубли. Ну, и буду их вам советовать и вам о них рассказывать. Но начнем наш выпуск с Т127. Советский легкий танк третьего уровня, с хорошим орудием, с хорошей динамикой, со средней броней, вот, и с хорошим фармером, давайте назовем фармером, да, не знаю, как правильно вообще это слово произносить, вот, пиши в комментариях, если что. Так вот, и давайте начнем именно с динамики, 38 километров в час, а для легкого танка довольно хорошо, тем более... Но ну, он очень подвижный, то есть на нем легко разворачиваться и так далее, да? То есть хорошо можно использовать, в принципе, подсветить, уехать, подсветить, уехать, там надо пострелять, уехать. Вот. А, что насчет орудий? А, 50 с копейками миллиметров пробития, 60 дамага за выстрел и 26 часов в минуту на этом танке вы можете произвести. Перезарядка а, 2, 2 секунды, а, 2,47. То есть все очень отличного этого танка с орудием, да, орудие подвижность, вот. Что насчет брони? А, броня а, в башне, в корме, там, да, вот это по бортам немножко есть, а, 40-30 мм, то есть броня довольно средняя, меня не пробивали там несколько раз, вот. Но это было, опять же, очень редко, очень редко, в основном это вот там все-таки так пробивают, но 250 хп очень даже хорошо. А, идем а дальше, насчет заброса. Забрасывает его к третьему, ко вторым И тут он, в принципе, нагибает. Но если вы играете, конечно, во взводе, у вас будет закидывать к пятым. И там уже так немножко становится похуже, хотя играть можно. То есть сливаться уже с первых минут вы не будете, если вы, конечно, умеете играть. А, что в этом танке можно сказать еще? Ну, я советую вам всем его. Э, задонатить танк просто э, прекрасный да, даже даже посланную другие танки даже по хп он 76 3 да э, 155 э, хп что же у нас у нас 250 да? то есть да и ну, можно много примеров привести таких танков ну что начнем бой Я немножко перемотаю вперед вот, 00 можно перемотать вот вот тут начинает начнет сейчас много чего я буду играть вот именно тут вот недалеко от этих домиков от камня потом чуть подальше буду вот тут вот так сказать перевигаться потихоньку я никуда не буду ездить это был мой первый бой я решил пострелять этот танк и ну что же он способен пушка то как вот давайте понаблюдаем забоном трива мы ведем у нас есть некоторые ребята а PZ38T слиуса, да, медиум слился крузер. Вот. БТ2. Сейчас я буду вот по PT2 стрелять. Смотрите, как я буду на не на наносить дамаг. То есть пушка отличная, вы сами в этом сейчас убедитесь. И убит. То есть, смотрите, два выстрела, 94 дамага. Ну 100 конкурим до 10, да. То есть вы видите, что пушка, ну, довольно хорошая. То есть очень интересная, с маленькой призарядкой с хорошим дамагом, да. Точная, по сути. Там, ну, есть некоторые, там, конечно, же не дает, когда там в дистанции, да, они, там в частности 400 метров, если я не ошибаюсь, да, там 300 360, может, метров. Она уже вместо падает. Вот мой соперник Т-46 попался очень уж немножко тупым и по мне два раза даже не попал, я аж по нему отстрелялся. И вот у меня уже 5 выстрелов 231 на мак. Вот один фраг есть, и мы проигрываем. Но ну, 4-5, да, небольшой такой отрыв соперников, так что у нас есть еще шансы. Джейн разрушил домик, но это не повлияет никак на бой. Вот. Так, что еще можешь сказать? Так, некоторые у нас поехали там по аллее, но там, если я не ошибаюсь, особо не будет никаких таких уж а, интересных затвор... названий. Не будет там интересного боя, скажу я так, да? Правильно, вот. Появляется тут а, фт я его первый раз не пробиваю, вот, стреляю по нему, и уже, ну, уже я отъезжаю, да, боялся, что он на меня тоже сейчас сверделся и выстрелил. Вот, его добрали. Теперь я буду сказать, почему, да, сейчас, вот, первый раз не пробился, он 5 дамага, 55 дамага, 50 дамага, 29. Не помню по ли в этом бою у меня насти максимальный э, дамаг танка, 60, 59 там, да. да? Вот, в зависимости от брони танка. По нам начинает шмалять артапы ПЗ, э, по мне PZ-38, да? Но я пока на это внимание обращать не буду, потому что я этого вроде даже не заметил. Потом уже, да, когда мне повезет очень сильно, я решусь отъехать 2, 2 фрага и 508 дамага, 508 дамаг, представляете, на третьем уровне. Конечно, МААД там некоторые побольше но для меня это тоже хорошо. Тем более это еще не конец. Вот, вот тут мне очень-очень повезло, и я уже решил отъехать, потому что стало страшновато то, что арта по мне уже а, чуть два раза не попал, и я отъехал, да. Оставил пз 38 от наута, стоять и ждать прилища от арты. Не помню, убьет ли его, кстати, арта, вот, честно, слова, не помню. Его, я помню, что он, его убьют, а вот кто? Это другой вопрос, сейчас посмотрим. Так, плюс мне немножко приезжает за ту ткань, поскольку Т-18 э, не видно. Нет, уехал по поза 38, я думал, что его просто убьют, но ошибался. Сейчас вот будет э, моя ошибка большая, видите, вот я ну, не попал, теперь не пробил, а теперь убил. Третья цифра. Везем мы теперь на открытое место. Тут я уже по сути не боялся, поскольку, поскольку думал, что будет уже выигран, здесь да? 8 все окей. Сейчас будет стоять по арте, поджог поджег и убит. Четыре фрага, да? Скажу честно, без какого-то фанатизма, я ä, не заметил вообще, как я эти четыре фрага сделал. То есть, ну, я даже не заметил, как я 5 фрагов-то сделал. И вот только, на на этом моменте, вот сейчас появится. Т-46, если ошибаюсь, я его убил. А, нет. Сэмпл появляется, да, вот. И тут я взволновался, все-таки первый бой, сразу же воин, как-то, ну, на Т-127. Убиваю, вот он, мой воин. Тут мне уже вообще становится равно, то есть я хочу убить даже больше. Он Т-46, доберу его. Добирать плохо, согласен. Плохо добирать, но что поделать. Есть... Убит. 8 дромака с снимаю. Да? Плохо поступил, плохо, но. И я уже забыл тайну. Вот. И сейчас. Давайте посмотрим. Промахнулся. Выстрел. Тут я уже стреляю чисто вот так вот. На шару. И на шару получается у меня стрелять. Получается, помните, вот клиенты, где я показывал, как сбивать захват с дальних расстояний, да, когда ты не видишь соперника, вот то же самое тут было. Только там все-таки я сбил захват и так далее. Было там покруче, но тут для меня 8 фраг был тоже очень интересным. Ну что я, соответственно, после этого боя получил? А получил я воина, бронебойщика стрелка, 16 тысяч ребра и полторы тысячи опыта. Советую всем это так задонатить. Следующий у будет Самуа А сегодня с вами был Октавил37. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал моих друзей, ссылка в описании. У вас все будет хорошо, уверен. И сайт ⁇ покупать танк ⁇ сейчас есть на него. Скидки всем пока.